Здравствуйте! Хочу сегодня поделиться, как я готовлю картофельные лепешки. Начнем с того, что я вчера готовила тушенную картошку. и У меня осталось вот такое вот небольшое количество, где-то грамм 300, наверное, картошки осталось. Ну, подогревать ее уже нереально, наверняка кто-то будет ее кушать, она не такая вкусная будет уже. Поэтому я решила с нее сделать картофель. Ну, я всегда и так делаю. Картофельные лепешки. У кого-то, может, осталось толчонка, кто-то, может, хочет по-новому ее приготовить, просто можно отварить картошку. И, там По вкусу добавлять соль, перец и все такое. Я вот с этих остатков сейчас попытаюсь сделать, так, ну, то есть дать там жизни этой картошке. Сначала, для начала мы ее перетолчим. Толкушкой толчим. Ну, Где-то до такого состояния. Толченка, одним словом. Перетолчила, как смогла. Добавляем сюда одно яйцо. Прям практически сбиваем вот так яйцо Так, ну, для красоты добавлю немножко на зеленого лука. Сейчас я его сполосну, чтобы просто был чуть-чуть покрасивее. Ой, какой запах от лука, прям свежести! Добавлю чуть-чуть соли. Вы можете сами посмотреть свою картошку, как у вас соль. Я немножко добавлю. Теперь берем муку. Где-то примерно Дену. на это количество я насыплю на 3 столовые ложки. Добавлю еще что не будет. Перемешиваем в однородную массу. Добавлю, наверное, еще для столовых. Что-то у меня какая-то жидковатая картошка. Вы смотрите на свою густоту. Надо, чтобы она как, как бы как тесто было. Так, берем досточку. Высыпаем ее вот так вот. Выкладываем какое-то количество теста. Уже это мы называем тестом. Не толчок. Помогательница мами находит. И вот так вот. И вот так вот его разравниваем, кружочек там с мукой все добавляем, так чтобы оно так, ножиком вот так вот четвертую делаем, чтобы было удобно жарить. Ставим сковородку на огонь, добавляем сюда. Немного подсолнечного масла, разогреваем его и ложим в наши картофельные лепешки. я испекла картофельные лепешки они очень вкусные то есть пожарила вот внутри какие они остались как бы можно сказать такой же вкусной картошкой всем приятного аппетита спасибо за просмотр подписывайтесь на мой канал ставьте лайки если вам понравилось и смотрите мои следующие видео до свидания